Наш мир всерьез озадачен проблемой активно развивающегося глобального потепления. Ученые говорят, что изменение климата может привести к катастрофическим последствиям не только для человека, но и для всего живого мира. Специалисты пришли к выводу, что главным катализатором глобального потепления является сам человек. А правда ли все это? И если да, то насколько это все может быть ужасным для всего живого мира нашей планеты? И что мы можем сделать, чтобы предотвратить этот опасный процесс? Как же это все иронично? Мы с вами самые разумные существа на планете, и мы же губим наш дом. За последние полвека изменения в климате практически полностью происходят из-за деятельности человека. Ну, так говорят большинство ученых. А может быть это и не так, и виноват вовсе не человек. А может быть и глобального потепления вовсе нет? Давайте в этом разберемся, присаживайтесь поудобнее и наконец начнем. Александр, у меня для вас есть интересная новость. Ты меня дошел такой слух, что изменение климата, который мы с вами наблюдаем последнее время, это есть не что иное, как глобальное потепление. Да бросьте, Федор, я вас умоляю, это абсолютно нормально таки, когда в течение нескольких лет средняя температура определенных сезонов изменяется. Вы, безусловно, правы, Александр, но ученые говорят, что тенденция повышения температуры куда масштабнее. Речь идет о среднегодовой температуре поверхности Земли. Если сейчас она чуть выше 15 градусов, то к концу столетия она может повыситься на 3-4 градуса. А это будет уже ужасно для всей биологической массы. Многие виды сменят реал обитания, а некоторых вообще ждет гибель. Да вы что? Какой кошмар! Пойду жене расскажу. Казалось бы, эти полюбивые животные и растения должны быть рады, что температура на планете повышается. Но нет. Для них все равно существует своя определенная комфортная температура. Представьте, что наша планета – это многоэтажный дом, и тут происходит глобальное потепление и говорит «Эй, ребята, ну-ка переедьте все на этаж выше», и те, кто живут на последнем, в итоге остаются без дома. В этой абстрактной ситуации все довольно грустно для жителей последнего этажа, но в реальности их ждет куда более ужасный расклад – вымирание. Глобальное потепление – это процесс роста среднегодовой температуры поверхностного слоя атмосферы Земли и Мирового океана. Это происходит из-за накапливающегося углекислого газа. Он содержится в нашей атмосфере и как бы удерживает тепло. Но некоторые неправильно понимают этот термин. Если, например, в прошлом году температура была чуть выше, чем в этом, то это нельзя назвать глобальным потеплением. Глобальным потеплением можно назвать общее изменение климата в течение длительного времени, которое может исчисляться столетиями. Сейчас я вам расскажу о наиболее известных гипотезах Именно гипотезах, которые пытаются объяснить причины глобального потепления. Первая гипотеза гласит, причиной глобального потепления является изменение солнечной активности. Все происходящие климатические процессы на Земле зависят от активности нашего Солнца. Поэтому даже самые малые изменения активности звезды могут сказываться на погоде и климате Земли. Виновник глобальных климатических изменений – Мировой океан. Мировой океан – это огромный инерционный аккумулятор солнечной энергии. Он во многом определяет направление и скорость движения теплых океанических ветров, а также других воздушных масс на Земле, которые довольно сильно влияют на климат планеты. Еще одной причиной могут быть неизвестные взаимодействия между Солнцем и планетами Солнечной системы. И, кстати, не зря в словосочетании «Солнечная система» упоминается слово «система», а, как известно, в каждой системе есть связи между ее элементами. Поэтому не исключено, что взаимное положение планеты Солнца может влиять на распределение и силу гравитационных полей или солнечной энергии. Все связи и взаимодействия между Солнцем, планетами и Землей пока еще не изучены и не исключено, что они оказывают значительное влияние на процессы, происходящие в атмосфере и гидросфере Земли. Основной вклад в глобальное потепление делает углекислый газ. Он поглощает тепловую энергию Солнца и не рассеивается в течение очень длительного времени. Но CO2 не является единственным газом, вызывающим обеспокоенность. Есть еще метан и окись азота. Все вместе эти газы составляют около 99% всех выбросов парниковых газов в атмосферу. В то время как большинство виновников глобального потепления выделяют углекислый газ, сельское хозяйство прежде всего вырабатывает метан и окись азота, животноводство, в частности, крупный рогатый скот производит метан во время пищеварительного цикла. На самом деле, метан составляет почти одну треть выбросов от сельского хозяйства Соединенных Штатов в соответствии с данными Агентства по охране окружающей среды США. Это самая популярная на сегодняшний день гипотеза. Высокая скорость климатических изменений действительно может быть объяснима все возрастающей деятельностью человека, которая оказывает влияние на химический состав атмосферы нашей планеты в сторону увеличения в ее содержании парниковых газов. Индустриальная промышленность, заводы, сжигание топлива, машины, самолеты — все это выделяет гораздо больше углекислого газа, чем могут переработать растения. Действительно, средняя температура воздуха нижних слоев атмосферы Земли повысилась на 0,8 градуса за последние 100 лет. Это слишком высокая скорость для естественных процессов. Ранее в истории Земли такие изменения происходили в течение тысячелетий. Последние десятилетия добавили еще большей весомости этому аргументу, так как изменения средней температуры воздуха происходили еще большими темпами, 4 градуса за последние 15 лет. Но важно понимать еще один момент. Наша планета не раз проходила через ледниковый период и глобальное потепление, ведь Земля, динамичная и ужасно сложная система. И все это происходило без участия человека. Но не стоит расслаблять буки и думать, что мы тут ни при чем. Просто человек ускоряет эти процессы в разы. А если точнее, то в 170 раз. В целом за последние 100 лет средняя температура поверхностного слоя атмосферы повысилась на 0,8 градуса, а нормой за 100 лет является 1 сотая. Площадь снежного покрова в северном полушарии снизилась на 8%, а уровень мирового океана поднялся в среднем на 10-20 сантиметров. Прогноз научных сотрудников постдамского университета гласит, к 2100 году уровень мирового океана повысится на 1 метр в связи с таянием континентальных льдов. В этом случае уже через 100 лет под воду уйдет Венеция, еще через 50 — Лос-Анджелес, Амстердам, Гамбург, Питер, а там и до других крупных мегаполисов недолго. Но в России в данном случае угрожает не столько вода, сколько беженцы из других стран. По подсчетам ученых, если вода поднимется хотя бы на метр, то свое место жительства будут вынуждены сменить 72 миллиона китайцев. И куда, как вы думаете, они пойдут? Глобальные климатические изменения очень сложны, поэтому современная наука не может дать однозначного ответа, что же нас ожидает в будущем. Но есть два варианта развития событий. Первый вариант. Глобальное потепление будет происходить постепенно, ведь Земля большая и сложная система, состоящая из большого количества элементов. На планете есть подвижная атмосфера, Движение воздушных масс которой распределяет типовую энергию по всей планете. И изменения в такой системе не могут происходить быстро. Поэтому пройдут столетия и тысячелетия, прежде чем мы сможем судить хоть о сколь-нибудь ощутимом изменении в климате. Глобальное потепление может происходить относительно быстро. Это самый популярный в настоящее время сценарий. К сожалению. По различным оценкам, за последние 100 лет средняя температура на нашей планете увеличилась на 1 градус, а концентрация углекислого газа возросла на 20%, а метана вообще на 100%, и, возможно, эти процессы получат продолжение, и к 21 веку средняя температура поверхности Земли может вырасти до 6 градусов. Дальнейшее таяние арктических и антарктических льдов может ускорить процесс глобального потепления. По утверждениям некоторых ученых, только ледяные шапки планеты за счет отражения солнечных лучей охлаждают нашу Землю на 2 градуса. Глобальное потепление будет сопровождаться подъемом уровня Мирового океана. С 1995 по 2005 год уровень Мирового океана уже поднялся на 4 см, вместо прогнозируемых двух. Если уровень мирового океана в дальнейшем будет подниматься с такой же скоростью, то к концу 21 века суммарный подъем его уровня составит около 1 метра, что вызовет частичное затопление многих прибрежных территорий, особенно многонаселенного побережья Азии. Следует помнить, что около 100 миллионов человек на Земле живет на высоте меньше 88 сантиметров над уровнем моря. Кроме повышения уровня мирового океана, глобальное потепление влияет на силу ветров и распределение осадков на планете. В результате на планете вырастает частота и масштабы различных природных катаклизмов, вроде штормов, ураганов, засухи и наводнения. У нас с вами есть уникальная возможность заглянуть в будущее и увидеть, как будет выглядеть наша планета, если количество углекислого газа будет увеличиваться. Хотя давайте воспользуемся этой возможностью в следующий раз, ведь за примером далеко ходить не нужно. Рядом с нами есть Венера, где содержание углекислого газа в атмосфере около 96%. Средняя температура планеты 467 градусов, Предполагается, что около 4 миллиардов лет назад атмосфера Венеры была похожа на земную, а на поверхности была жидкая вода. Необратимый парниковый эффект, возможно, был вызван испарением поверхностной воды и последующим повышением уровней других парниковых газов. Благодаря глобальным климатическим изменениям, ближайшие полвека могут оказаться последними в жизни многих живых организмов. Уже сейчас белые медведи, моржи и тюлени лишаются важного компонента их среды обитания – арктического льда. Ареал бурого медведя в Северной Америке уже продвинулся на север до такой степени, что стали появляться гибриды белых и бурых медведей. А в южной части своего ареала бурые медведи вовсе перестали впадать в спячку. Повышение температуры создает благоприятные условия для развития болезней – чему способствует не только высокая температура и важность, но и расширение ареала обитания ряда животных, которые переносят болезни. Кроме того, во многих странах мира условия жизни значительно ухудшатся. По оценкам ООН, к середине 21 века будет насчитываться около 200 миллионов климатических беженцев. Уже сейчас передовые умы размышляют над тем, как устранить все эти процессы глобального потепления. И это действительно не может не радовать, потому что создается такое ощущение, что стоит человечество на дороге, а на него несется такая фура, а человечество стыд дальше и смотрит на нее, там потом... Предлагаются такие оригинальные способы предотвращения глобального потепления, как выведение новых сортов растений и пород деревьев, листья которые обладают более высокой отражающей способностью. Покраска крыш в белый цвет, установка зеркал на околоземной орбите, укрытие от солнечных лучей ледников и так далее. Много усилий тратится на замену традиционных видов энергии, основанной на сжигании углеродного сырья на нетрадиционные, такие как производство солнечных батарей, ветряков, строительство приливных электростанций, ГСАС, и немалое внимание уделяется рациональному использованию энергоресурсов. Для уменьшения выбросов СО2 в атмосферу улучшаются КПТ двигателей, выпускаются гибридные автомобили. Грядущий страх перед угрожающим глобальным потеплением творит чудеса с человеческим мозгом. Новые и оригинальные идеи появляются чуть ли не каждый день, но, к сожалению, этого недостаточно. И самой большой проблемой на сегодняшний день является политика. Разумеется, что переход к новым источникам энергии заставит существующую экономику на время приостановиться, потому что то, что было построено на перспективу, снимут с использования и придется тратить средства на постройку новых систем. Но политикам на данный момент важнее удержать собственное место и выжать все соки из своего срока. А эта проблема уже дышит нам в спину, как вы поняли из сегодняшнего ролика. И никто не хочет смотреть наперед! И если так будет продолжаться, то такой вопрос: а есть ли вообще смысл смотреть наперед? А пока просто начинайте с себя. Разумно используйте электричество, поменьше пользуйтесь транспортом и вообще берегите природу. Пока!